ближе этому человеку узнать как же работать в интернете именно развивать сетевой маркетинг сетевой бизнес ну так сказать неважно да то есть даже если не интересна система сетевого бизнеса но алгоритмы и правила как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 И э, этот кусок пирога, можно сказать, это вот все земное человечество. И это э, наш, наше человечество поделено на определенные целевые аудитории, да, то есть целевые аудитории. Их множество э, направлений, да, то есть которые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 Потому что когда вы откидываете вот эти 90%, во-первых, вы сразу же уменьшаете количество отказов, ваших потенциальных отказов, которые э, вам говорили бы вот эти 90%. Вот представьте, да, если взять, что вы пошли как обычный э, сетевик, как в обычном случае составляем список знакомых и 100 человек. Ну вот грубо говоря, да, составляем список знакомых из 100 человек.